Что ждет Овнов в новом году по Юпитеру? Такое бывает раз в 12 лет, и это важно знать каждому. Ведь Юпитер — это наши приятные возможности. Где они у Овнов в этот период? У Овнов самые большие возможности придут через раскрытие их личности, яркости, харизмы, а также тела, внешности и здоровья. Так как Юпитер пойдет по их первому дому гороскопа, который связан с Марсом в естественном зодиаке, поэтому Овнам для реализации возможностей нужно проверить свой Марс. Он у вас реализованный, созревший — вы умеете проявлять свою волю благостно. Вы умеете действовать так, чтобы не разрушать при этом других людей во всех смыслах этого слова. Вам уже знаком духовный огонь. Вот такие вопросы важно себе задать. А еще Овнам нужно проверить свой Юпитер, который управляет 9 и 12 домами гороскопа. Поэтому, Овны, спросите себя. Вы уже пошли в руководящую должность, понимая цельно весь процесс? Вы выросли духовно? Вы умеете отдавать? Верно ли вы тратите свою энергию? Не нарушаете ли энергообмен? Вы знакомы с Целительством. Если да, то вперед в раскрытии своей личности, внешности, здоровья. Там ваши самые большие возможности. С мая 23 по май 24 года. Если нет, то пора разбираться в этом всем. Я могу помочь. Пишите лично. И делитесь этим видео с друзьями, чтобы никто не броспал свои возможности в новом году по Юпитеру. И до встречи в следующем видео, где я расскажу про возможности для тельцов. Подписывайтесь обязательно на мой аккаунт Лидия Шахте, чтобы не пропустить знания о ваших возможностях в новом году Юпитера. Жду вас!